Не снимай, я сказал. Друга. Уходим и не снимаем. меня на каком... Вот отвечаю. Баяру она пьет, бояру ей. Опа, еще ли? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Камеру закрыл? Что еще сделать? На колени не встать? Сейчас встанешь. Дверь отпустили. Ты еще на да? Стоять. Иди отсюда. Девятки с вами не снимут, что Ты вообще меня не снимаешь? Что творишь вообще? Спокойно вообще Кто еще? разрешил меня снимать, а? Что, Дикая? Кто разрешил вот это снимать? Это уже отхищение. Это не хищение, да? Это уже Вы незаконно меня снимаете. Вот это уже хищение. Не, нифига. Хищение. Все, теперь ее не ушко Ой, извините. Мальчик, дайте, пожалуйста. Вот. Смотри, что творит. Все, пошел сюда. Смотри, что творит, а? Хотя я Спасибо большое. Что-то сделал. Да, нормально все. Кайфует. Уважаемый зритель, Она еще здесь. Уминайте лесом. Опознавайте, если это вас соседку коллегу знакомые. Пишите, кто такая и держим. Да никто вас не снимает. Никто вас не снимает. А что еще сделать? Мы вроде как не у вас дома находимся. Где кранты за эти? За провод, за эти наушники. Да вас никто не снимает, женщина, за перестаньте этот. вы. Женщина стреляла на деньги. О, хреново держится. Вот это, видишь? Да, все сломано. А, смотри, разъем тоже. Все, да, вот это. Он с телефона был просто вырван. С корнем здоровый еще раз здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Что у, вас тут происходит? Окей, у нас мы перед нами передо мной точнее, точнеестру полиции извинились угу. доставили обратно где незаконное задержание в итоге состоялось угу. на вот этого который приезжал угу. старлей Будет, на меня протокол там не составили, я был, получается, просто так в отдел доставлен, mm -hmm. но ну, превысил он полномочия, будет написано заявление. Меня тут ждал единомышленник превышенный по А сейчас-то что? Что сейчас случилось? Сейчас нападение, нападение на нас было, было совершено. Да, он поломали имущество имущества. чужое, он, соответственно, лежат... Короче, копал, Девочки, а? кто вызвал? Имущество банка. Не пострадал имущество банка, банка, граждан. Девушки граждан. не пострадали Девушки а то, что нет. у вас произошел конфликт между это собой. Это уже не гражданская, это какого? То ну. уже нужно вызвать сотрудников полиции, для того, чтобы Пожалуйста, она соответствовала по закону. Вызвать ну, То есть, задержать ее вы. Можете? Имеете нет, полномочия? Не нет. Имеем полномочия имуществу банка, сотрудникам. Ничего а. нанесено не было. Лично вам. Слушай, как? Лично как, вы как, смотрите, как, как... как я вам могу предложить. Либо лично вы вызываете сотрудников полиции, пытаетесь с mm -hmm. ней решить, что она дождется. Пытаться их. вот это прямо сейчас поставить на баланс банка. Нет, нет, имущество. Или второе решение, сами едете до отдела полиции, пишите заявление, сотрудники полиции, данные паспортные на девушку могут взять в банк. Пожалуйста. Кабалка кредит взяла, чтобы снимает, за провод за наушники снимает. заплатить. Ну, женщина, мы у вас не снимаем. У я констатирую пак, что да, да, да. да, Мы вас фиксируем. Может вы можете сходить и написать заявление. Да я ты заблуждаешься. 70, -е, 70 -е отделение на 23-е. 23-е. У нас тоже есть. Как она нас, нас оскорбляла? Ну, я рекомендовал бы вам лично эти конфликты все Знаешь, уложить. Я сейчас возьму кредит. кредит, там, кредит. Но, но, все, хаюк-то возьмет. данные в банке есть. Будет я же никогда в день не кредитов кредит не брала. Давай, надеюсь, это не помрешь. Просто сотрудники полиции. Здравствуйте, граждане! Несколько управление вас беспокоит, прапорщик полиции Акатов. У вас здесь кто-кого переглядит? Камера и телефон? А вот, да? а вот, а вот уже убежала, блин. Нет, я не Кто убежал? Да на нас тут напали. Да, нападала одна. Какая-то неадекватка. С видом на пьянчугу похожа. Так, ладно, вы тут никуда не уходите, сейчас говорю сотрудниками Ланка, хорошо? имущество. На видео все зафиксировано, как она прыгала. вызвали ее задерживать, мы же тоже бить ее не будем. Отпустили, ушла. Ага, то есть здесь заявка получается... Ну, в общем, повторю, никуда не уходите, я пообщаюсь с сотрудниками. А чего вы так? Подойдите поближе, что вы там из угла, как я не знаю, как партизан. Да мы сзад только. Не мешать, вы так уединились здесь. Так а что, с какой целью вы нас снимаете? Я вы все... думаете, мы здесь лучше, что это противоправное Я всегда дело? снимаю для защиты своих законов, прав и интересов, на что имею полнейшее право. Так к вам же пока даже никто не обращается. Ну, у меня я ведется... с вами не разговариваю, Я ведется... с вами не разговариваю. Зачем вы ее снимать? Она вам согласие такого не давала. Ну мы ее, а во-первых, не будет. снимаем. Она обязательно требует. Нет. Опять, вы из 23-го отдел полиции? Я сотрудник патрульной постовой службы, прапорщик полиции Акапов. Отдел полиции какой -то. Я же сказал, сотрудник патрульно-постовой службы. Патрульно-постовая служба УМВД России по Невскому району. Она никакому отделу полиции не относится. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Просто приезжали уже сотрудники полиции дали разъяснение, что действительно Конституция позволяет гражданам в общественном месте снимать все и всех. Это не не режимный объект. А какая цель <звучат> какая, какая цель? Цель я могу вам не озвучивать. Uh -huh. Я могу снимать в целях, своих законных, в целях защиты своих законов прав и интересов. Ваши права нарушили? Я, я могу, да, я написал об этом соответствующее заявление. Ладно, я понял, это разговор в одну сторону. А, все-таки вы решили. А нам с вами, С вашего позволения. Вы не против? У нас есть такая конституционное право уединиться? Ну, что сотрудников полиции Ну, если у нее заявление, то, конечно, есть. Там же персональные данные будут. У вас документы есть? Да, мне хочу вас узнать. Нет такого хочу. Вы здесь создаете неблагоприятные условия для работы сотрудников банка. Во-первых, вы, ко мне, вы, вы ко, ко мне обратились. Конечно. Исполните, пожалуйста, в первую очередь. А вы меня не просили об этом? Я должен представиться. Если вы просите, я Мы вам без Нет, я не Нет, я не Я должен попросить. попросить. Вы устно обязаны представить. Я себя. представился два раза вам. Вот еще раз представь. А вы первые два раза не услышали? У меня память плохая. За смысл пожалуйста. не представляться. Отчество должность специальное звание. Сейчас. Прапорщик полиции Акатов. Акатов. Командир отделения, отдельной роты, патрульный постовой службы УМВД России имя... по Невскому району. Имя имя, учство, пожалуйста, да. Звание, должность и фамилия я должен вам сказать. Просто прапорщик Акатов к вам могу обращаться, да. правильно? То есть полицейский можно. Ну, я, я еще не понял, товарищ Вы можете в глаза смотреть, а с кем разговариваю? Что вы там? Не обязан, да. Да я практически. Я, я, я не обязан смотреть ни в глаза, там, ни на какие-то другие части тела. Мой взор устремлен туда, куда мне удобно. Мне нужно установить Это вашу личность. Нужно установить? Конечно. Удостоверить. Почему нужно установить? Давайте вспомним. Я же вам объяснил. Когда имеют... Я Дорога... же вам объяснил. Я приехал сюда по заявлению так. сотрудников банка о том, что вы мешаете им вести свою трудовую деятельность. Так. Предстаете гражданам, конкретно, где девушка была, убежала. Так, мы вас Конфликт, да. Хорошо. Поэтому это... мое первое, что я должен спросить, это спросить у вас документы или хотя бы как вас зовут, где проживаете? Зовут я вам скажу. Зовут меня Александр Сан простонародия простонародье. Фамилия Иванов, наверное. Нет, Иванов. Правщик Катов, примите тогда, пожалуйста, устное заявление согласно 736 му приказу и не морочите мне голову. А вашему я вам голову морочу. Вы ошибаетесь. Примите, пожалуйста, устное заявление. Так, конечно, примерно. А у вас в 136-м пожалуйста, протокол принятия устного заявления. Я вам оставлю даже два заявления. Давайте три. Нет, давайте два. Вот Эбетроиц. Здесь два заявления будет. Буду говорить номер, пусть Я спросил, помните вы его. Нет, не говорите его, не надо, Если не надо, будет, я узнаю. У меня записан. А, вы будете пользоваться должностным полномочием? Я Мы... говорю, если мне надо, будет. Если вам надо. То воспользуется трудомочиями, да, и конечно служебным необходимости Служебная необходимость и служебное положение. Но у вас здесь, вещи. разочарую, не возникнет такой необходимости. Если нет, значит нет. Никак не связано. Вы укомплектован, скажите, пожалуйста. Укомплектован чем? Протокол принятия устного заявления. Протокола у меня нет, у меня есть бланк заявления. Территория отдела а протокол поездки, принятия, устного заявления. Протокола принятия устного заявления у меня нет. Как так, прапорщикакатов? Также я могу Подождите. в устной форме. Вы хотите устной, в устной форме дать мне заявление? Да, для Пожалуйста, существует я существует специальная форма, протокол принятия устного заявления. Молодчик, я протокол могу написать в устной форме Откуда на вы знаете, 10. молодой или старый, я вам не называл свой возраст. Ну, где вы там служите? в 23-м отделе. У вас на службе кто бумагу украл? Президент сказал, что э, все МВД, все необходимым э, снабжены, оснащены, все медучреждения. Президенту нет оснований не доверять. Президент, э, президент, э, вы будете какое-то устное заявление э, вот, диктовать или сказать, нет? Вы президент врет? Вы скажите мне, да или нет. Да. Если да, я вас слушаю. Если нет, можно Пишите, пишите что в моем будущем заявлении сгибает по не разрешал ну, бы сгибать по фалам, а не заявление Мое давай, я вас слушаю, заявление. я вас слушаю, просто фамилия и имя, что ваше. мы да. ваши права защитим да я как-то справлюсь с этим уверенно? да, и даже без телефона давайте, давайте, я вас слушаю только все сметно маленькими буквами вот, надо переписать, разберемся вот. прошу вас установить да. и привлечь к ответственности а, неизвестное лицо неизвестное там с моим единомышленником лицо мне не лицо, облударь, а Бог даже сказал пусть лицо будет если вы хотите введомство женского хабариста вы можете сами решать, как вам удобно я пишу, как мне удобно вы принимаете заявление я информацию с, с моих слов. слов. Формулирую я его в любой удобной для себя форме. А я записываю в удобной форме для меня. Серьезно? Да. То есть вы коллективы самостоятельно вносите в заявление гражданство, это новенькое. Пишите, женско хабаристого пола, говорю вам. И моего товарища Кирилла. Помещение. Размакивала своей э, сумкой, сумка вот она э, билла Кирилла, это зафиксировано на видео. Э, испортила. Наушники, вон они еле болтаются. JBL55. Стоимостью 7500 рублей. С удостоверением, иди сюда. Также. В действиях данной гражданки усматриваем признаки преступления согласно 144 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно нападение на журналистов обладает ярко выраженными ярко выраженными. Противозачаточными свойствами. Никак. Противозачаточными. Слепостными, слепостными. Давайте свойствами. Давайте дальше. Так, ну с первым заявлением всего. Давайте теперь второе. Теперь вы должны эту гражданку разыскать, сделав запрос, естественно, в Альфа-банк. Там есть ее данные. Давайте я вас слушаю. Кирилл, Прошу вас. Вы сейчас конкретно кого просите? Конкретно меня или полицию в целом? Вашего руководителя. Да. Моего руководителя? Да. То есть обращайтесь к нашему руководству. К вашему, все вашему руководству. Все хорошо. Давайте я вас слушаю. Учить. Переобучить. Дальше. А воспитать. Воспитать. Да, воспитать. Не воспитать? Да, правильно вы сказали, воспитать. Да, да, да, вот. Воспитать. Давайте еще раз накинем. Прапорщика полиции. Опять представьте, я забыл, как ваш <Слышко> Я бил подсветился, с забыл выпить. <Слышко> Прапорщик <Слышко> полиции, ахатер. Я уже вам в четвертый раз представляюсь. Ахатер? Ахатер, поверите, О, Ахатер, да. А слово <Слышко> покатить. Запомнили? О, Ну, мне так интересно, что вы запомнили точно или надо напомнить еще раз? Пока запомнил. Отлично. Не забыли? Да? откаты, все помню. Да. Я тоже знаю. Значит, Потому видимо, это какая-то аура. Поэтому вопрос достаточно спорный. Ну ладно, спорить можно долго, давайте дальше. Давайте дальше. Озвучиваем озвучивал да, мне свои... Да, свои, да, уточните, пожалуйста, было с вашей стороны насчет документов а, или просьба? Давайте с нас относим на просьбу, были бы это роли, я бы их не конца. Просьба. А, Озвучи мне свои попрошайнические хотения, кто просит он попрошайников, у нас сотрудники полиции. Могут попрошайнические могут. хотения? Да, да, да. да, да, да. да. Давайте, а давайте, как это записано? Свои По, попрошайнические, попрошайнические хотения, Запятая. А Так как у сотрудника полиции должны нет, быть а, только законные требования. А Но нет, нет, нет. Нет, а. а. хотел нет. Хотения, хотели только. Так, молодой человек, у вас какие-то еще будут претензии, требования к сотрудникам полиции? Требования, да, устные будут. Перестаньте нарушать закон. Выполняйте всегда, пожалуйста, при обращении граждан. Федеральный закон номер 3 статью 5, пункт 4. Оттяните, пожалуйста, смазу, и будет все хорошо. Мы же вот просто-напросто, ну, не со зла, мы вот просто за мир во всем мире запорядок. Неужели так трудно все это запрет? Нам тоже пора сваливать. Вот сейчас будем расходиться на этой ноте. Вот, не говорим друг другу прощая, на всякий случай, только лишь до свидания. Может, еще увидимся. Питер, маленький город, реально, как и Москва. Москва, еще меньше, правда. Вот, все в повод. Вот, все. Так, а все. Так, все. Так, все. Так, все. Так, уточнить. Вот, все. Вот, все. выливается. все. все. Я хочу вас просить, все. Или еще Значит, нравится Хотите участвовать дальше в прямом эфире? Мы не просим, На самом деле. Да я уже на прямом эфире. Дай мне. Да нет. Да нет. Да. народу. Счастливо, чтобы я тебя здесь больше не видел. пока еще раз. раз. Еще да. раз. Да. Говорю, счастливо, удачи Аткату, чтобы я больше тебя здесь не видел. Да. Ну-ка, встречаться да. будет Все, давай, пока. сваливает откат с напарником.